В предыдущем видео мы рассказали о том, что миопатия – это одна из сложнейших нерешенных проблем современной медицины, и что все методы лечения направлены лишь на поддержание пациента и на некоторое облегчение симптомов этой болезни. Но мы хотим вам сегодня показать случай излечения пациента, которое произошло с помощью метода профессора Блюма. 20 лет назад молодой человек, излечился от миопатии. И на сегодняшний день это здоровый, активный парень, который работает, учится, имеет свое увлечение. Наш успешный кейс вы сможете увидеть внизу под нашим видео. Ключом к решению этой проблемы послужил метод профессора Блюма. В основе метода лежит открытие профессора. Оно заключается в том, что у всех больных с миопатиями есть один важный общий признак. У них у всех страдают соединительная ткань, функции соединительной ткани, ее качественные и количественные показатели. Это процесс системный, постоянно прогрессирующий, скрытый, который сложно обнаружить с помощью лабораторных или инструментальных методов исследования. Но проявления, которые постепенно нарастают, приводят к тяжелейшим симптомам и формируют миопатию. Нужно вернуться к тому, что соединительная ткань составляет 90% нашего тела. В нее, как в среду, погружены эпителиальные, нервные и мышечные клетки. Она создает среду для их правильного развития, формирования и правильного обмена веществ внутри этих клеток. В то время как медицина разрабатывает методы воздействия на мышечную клетку или на ядро мышечной клетки, концентрируясь на этом моменте, профессор Блюм пошел кардинально другим путем. Он стал рассматривать среду, в которой размещается эта клетка, за счет которой она живет. Оказалось, что если влиять на соединительную ткань, которая и есть среда мышечной клетки, то можно повернуть все эти процессы вспять. Вот такой пример приводит профессор Блюм. Давайте рассмотрим соединительную ткань как землю для растения. Вот так же соединительная ткань служит для мышечных, эпителиальных и нервных клеток средой, из которой они произрастают. Как земля может существовать без растения, а растение без земли не может существовать. Все качественные и количественные показатели растения напрямую зависят от того, из какой почвы оно произрастает. По такой же аналогии вы можете понять и важность соединительной ткани во всех случаях сложных тяжелых заболеваний. Она как среда, из которой вырастают и эпителиальные, и нервные и мышечные ткани. То есть они в нее погружены и в ней они находят свои источники питания, развития и формирования. Так вот, открытие профессора Блюма заключается в том, что если правильно воздействовать на соединительную ткань, то к ней постепенно возвращаются все ее функции. И как следствие, все функции возвращаются к клеткам, которые погружены в соединительную ткань. Соединительная ткань — это первооснова для существования всех клеток. Как земля для растений. Земля первична, растение вторично. Также и соединительная ткань первична — это среда для жизни эпителиальных, нервных и мышечных клеток. И так как качество земли влияет на растение, на его качественные и количественные показатели, также и соединительная ткань влияет на качественные и количественные показатели клеток, которые в нее погружены. Принцип метода профессора Блюма заключается в том, что если правильно воздействовать на соединительную ткань, улучшая ее качественные и количественные показатели, то же самое будет происходить и с клетками, которые в нее погружены, с мышечными клетками, которые потеряли свои качественные количественные показатели, их можно менять, на них можно влиять, их улучшать за счет того, что улучшается среда, соединительная ткань, в которую они погружены. Профессор Блюм пришел к выводу, что если целенаправленно фокусироваться на соединительной ткани, а не на клетках, погруженных в нее, то можно победить тяжелую, сложную болезнь. Полное излечение наступает у больных с тяжелыми системными заболеваниями, в том числе и с миопатией, если фокусироваться на соединительной ткани, если воздействовать на нее физически, извне, в специальном заданном режиме, с помощью запатентованных тренажерных модулей, которые осуществляют правильное воздействие, точно спланированные в соответствии с законами биологии, реологии, квантовой физики и математической топологии. Как показал многолетний опыт, в результате такого точного, правильного, спланированного воздействия можно восстановить все функции соединительной ткани. Как результат, возвращаются постепенно функции. Тех клеток, которые погружены в соединительную ткань. В данном случае мы говорим о мышечных клеток, клетках. Многолетний опыт профессора Блюма показал, что мышечная клетка также восстанавливает свою функцию, возвращается к жизни, процессы некроза уменьшаются, и сократительная функция, функция движения, возвращается. Как мы уже с вами говорили ранее, соединительная ткань образует каркас всех внутренних органов, так называемый мягкий скелет. За счет этого мягкого скелета сохраняется форма каждого органа. И за счет того, что сохраняется форма, и орган может выдавать стопроцентную свою функцию. Этот же принцип действует и в плане мышечных клеток, и в плане мышц, да, тканей мышечных тканей. А, нужно заметить, что функция мышечная а, она состоит из двух важных направлений. Первая — это та, о которой мы с вами хорошо знаем, это двигательная. То есть мы все понимаем, что мышцы нам нужны для того, чтобы двигаться. Это так. Второе важное направление — то, что мышцы наши нужны также и для внутренней работы. А что же делают мышцы внутри? Мышечные сокращения обеспечивают кровоток, лимфоток, циркуляцию тканевых жидкостей. Это те процессы, которые лежат в основе всех обменных процессов нашего тела. То есть мышца имеет две функции, двигательную и вот такую насосную, будем говорить, ту, которая перекачивает все жидкости. Вот эти две важные функции при миопатии страдают. Первое, нарушение двигательной функции, мы с вами видим внешне, а вот внутренние процессы, сложнейшие нарушения, которые формируются внутри у человека с миопатией, глазу незаметны, но именно они потом и создают всю тяжесть заболевания. Так вот, принцип профессора Блюма направлен на то, чтобы сначала восстановить все внутренние функции, сначала восстановить все те необходимые вещи, которые нам обеспечивают мышцы своей внутренней работой, наладить кровоток, наладить лимфоток, вернуть тканевую циркуляцию и потом только переходить к восстановлению внешней функции. В результате использования этих принципов, которые заложены в метод профессора Блюма, стало возможным победить такие сложнейшие, тяжелые заболевания, системные, к которым относится миопатия. Как показала практика, в результате такого точного, спланированного физического воздействия на тело соединительная ткань постепенно начинает восстанавливать все свои функции, и организм сам, без медикаментов и оперативного вмешательства, начинает включать механизмы самовосстановления. Об этом свидетельствуют множество успешных кейсов. Более 20 тысяч излечившихся детей и взрослых со всего мира. Множество людей, которые нашли выход из тяжелой ситуации в центре профессора Блюма в Испании. В следующем видео мы вам расскажем о мальчике, который излечился от миопатии Дюшена.